Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. И сегодня я хочу рассказать вам, какие же фишки есть в нашем автопосте, и как же он работает, и какой же он прекрасный инструмент для нашего бизнеса. Я очень довольна, хочу выразить огромную благодарность нашему админу, нашим программистам, которые создали такой шикарный инструмент у нас в ЛС-клубе. Что такое автопостер? Вы прекрасно знаете, что это инструмент, инструмент для рассылки, ваших постов, для того, чтобы вы не создавали каждый день, не писали посты, а сделали один раз пост и включили этот инструмент, и он будет работать за вас. Всего лишь нужно сделать три шага. Это подключить свою соцсеть, создать пост и аляулю отдыхаем. А работает автопостер. Вот э, у нас он на сегодняшний день подключен только в ВКонтакте. Но э, в скором будущем у нас будет он работать в Твиттере, Фейсбуке и в Инстаграм. Что же э, дает нам этот автопостер? А вот обратите внимание на вот эту запись. Воспользуйся автопостером для увеличения своего трафика. Я вам сейчас покажу и расскажу, сколько у меня, благодаря этому инструменту, сколько партнеров пришли ко мне в мою команду. Ну, я покажу кабинет, конечно, как выглядит кабинет. Вот так выглядит этот кабинет. Зарегистрироваться нужно. И стоимость... Проплата ежемесячная у нас для наших партнеров ЛС-клуба стоит 250 рублей. Для не партнеров нашего клуба он стоит 299 рублей ежемесячная оплата. Как подключить, как настроить, как написать посты полностью, как пополнить баланс полностью, все-все-все. Как э, научу делать э, и пользоваться этим инструментом только для тех, кто придет в мою команду велос Club. Дорогой друг, даже и не думай, я знаю, что о чем ты подумал, что сейчас ты зарегистрируешься, оплатишь у меня всего лишь купишь один бокс в велосклубе, и я тебе открою все фишки. Нет, мой дорогой друг. Ко мне если регистрироваться и заходить проплачиваться или на, на удвоитель утроитель за две с половиной тысячи или же на площадку жилфонд или на площадку moneyниboxкс где вы проплачиваете сразу 5-6 боксов. а так я не поделюсь этими фишками. Так что даже можно и не регистрироваться, и не проплачивать, не тратить свои 50 рублей. Ну, а теперь вот сейчас я хочу вам показать, сколько же у меня, благодаря этому а, инструменту, пришло ко мне в команду за месяц. Вот и смотрим. Он у нас стартовал 16 числа. 16 числа это... Июня, вот и смотрим. Двенадцатого вот шестнадцатого у меня зарегистрированный Александр Плюхин. К сожалению, Александр зарегистрировался, но не проплатился. Дальше у меня идет Наташа Мосина зарегистрирована. Борис Ким. Борис Ким это партнер мой из Кыргызстана, и он пришел ко мне, влился со своей командой с двадцать два человека. Вот показываю Борис Ким. Вот они все его партнеры, которые влились в мою команду. 22 человека. Дальше считаем. Наташа Мосина это двадцать три. Герман 24. Это партнеры не проплаченные. Герман проплатился дальше. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Э, Головань Валя. Она зарегистрировалась, проходит обучение. И Зуфар зарегистрировался вчера. Проходит обучение Элосков. Вот. Ребята, 30 человек. За месяц. Шикарный инструмент. Как работает? А я вам просто открою сейчас и покажу свою страничку. Я не делаю посты каждый день. А у меня работает мой любимейший автопостер. Я настолько им довольна. Вот, буквально 11 минут назад он бросил мне пост сюда, на мою страничку, и на ленту соцсети. Тоже 11 минут назад. Это тоже. Это 12 минут назад. Два часа тому назад, три часа тому назад. Так что, ребята, регистрируйтесь, приходите ко мне в мою команду, ссылочка будет у меня под роликом, поделюсь всеми фишками, научу, как пользоваться. И, конечно, буду рада вас видеть в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян. До новых встреч! на моем канале